Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, и сегодня к нам приехал наш амбассадор из города Ярославль, это Катерина Королевична. И сегодня мы вам покажем процедуру от начала от отрисовки эскиза и до самого конца. Вот все нюансы и детали Катя расскажет нам сегодня подробно о процедуре на губах. В первую очередь я обрабатываю поверхность губ. Мы протираем их зеленым мылом, смываем жирный налет. И приступаем к эскизу. Эскиз я делаю, рисую консилером и двумя кистями. Получается, ты наносишь на руку, чтобы не пользоваться общей кисточкой, а кисти обрабатываешь потом, да? Ну, консилер, это для меня это густая тоналка. И нужно выбирать с максимально сухой, концентрированной текстурой, чтобы он не размазывался, когда мы будем уже переносить эскиз на кожу. Mm -hmm. вот. У меня марка Катрис, он достаточно недорогой, может, рублей 300. А ты подбираешь разные цвета, цвета под разную кожу или берешь самый светлый? Я беру самый светлый. Чтобы контраст был, да? Да. И а, что я делаю? Кисть плоская и такая а, уголкома. Да. Сначала мы берем плоскую скошенную кисть. Мне удобнее ей работать и я закрашиваю все что не губы я ориентируюсь на поры пушковый волос все это дело я просто закрашиваю ты как бы усиливаешь яркость лица да, кожи вот этот цвет свой все да я делаю контраст максимальный контраст между красной каймой губ и кожей И очень важно, чтобы получался достаточно четкий, ровный контур, я кисть ставлю на краевую и оттягиваю от себя. Угу. Поэтому кисть плоская, да? Да. То есть у меня уже сам получается достаточно угу. четкий, ровный контур. Ну и натягиваю, конечно же, кожу, потому что если без натяжки я поведу, ну получается рваная размытая линия. Поднатянула, поставила, отвела. Получается, ты лежа рисуешь, сидя проверяешь форму и симметрию потом? Да, рисую лежа, потому что, если это делать сидя, во-первых, я начинаю закрывать себе свет, во-вторых, руку держать на весу при отрисовке тоже не очень комфортно. Ну и, конечно, сразу же нужно размазывать плавно на коже от консилия, потому что бывает, когда где-то большие сгустки его ну, визуально симметрию оценить тяжелее, потому что он оттягивает на себя все-таки внимание. А ты будешь губы заполнять каким-то цветом? Нет, губы не заполняю, потому что ну, зачем вообще лишние Краска? хлопоты, да. Так, а эта кисть у тебя как стерка работает? Это как стерка, да, я макаю просто э, mm -hmm. в мыло и ей подтираю аккуратненько и таким же образом я прохожусь и нижнюю губу. При эскизе еще очень важно, чтобы нижняя и верхняя губа сходились в одной точке, вот здесь вот в складочке, mm -hmm. именно прям вот в саму-саму в -саму складочку губы у нас заходили забирались. Бывает, когда клиент возрастной, и складочка, она как марионетки, б... когда да, продолжается. То есть нужно оценить, где именно у нее смыкается сам рот. У, -у, -у. у клиентов нет проблем с пониманием там, цвета формы? Ну, бывает у клиента проблем. Ты, как ты объясняешь, какой будет цвет? Ты, кстати, пробовала уже... А, нет, наверное, еще наши вот эти гели пробовала? Нет, еще нет. Вот по подбору цвета. Но, получается, его надо пробовать, по идее, перед тем, как ты начнешь отрисовывать, отрисовывать чтобы выбрать цвет, а потом стираешь и рисуешь уже вот в своей вот этой удобной технике для себя. Ну, я еще не люблю прям до конца гарантировать клиенту цвет, потому что, ну, я знаю, что один тюбик краски на 10 он все-таки по-разному заживет. Ну да, получается разный нажим, разная плотность, разный свой цвет исходника это понятно, но просто чтобы определиться, холодный, теплый, я тебе дам с собой попробовать. Или ты вообще не даешь выбора я... клиента? Нет, как бы когда клиент вообще не знает, не понимает, что он хочет. Ну, подбираю я и подбираю какую-то нейтральную гамму. Ну и визуально я уже понимаю там знаком какой оттенок получится, ну приблизительно. Mm -hmm. а, а так мы просим клиента принести самую какую-нибудь любимую помаду, с которой ей комфортно всегда, и на основе этого цвета замешиваем какой-нибудь оттенок. Ну и в принципе все. А сейчас я буду ее сажать и именно делать уже симметрию и оттачивать красивую максимально четкую mm -hmm. форму. Подгонять, да, будем долепливать красивую форму губ. И вот мы клиента посадили, я уже э, что увидела, да. То есть клиент лежа и сидя, это два разных лица, что вот здесь вот э, форма губ, углы, они как бы выпали, Их охота подсобрать, иначе, да, такой э, обиженный, да, рот получился. Я вот здесь вот прям вот их подбираю. Губки. Вот подзавела, и сразу такая аккуратная форма получается. И с этой стороны то же самое. То есть я понимаю, что губа, она как бы... Кайма идет, ну выступает еще на миллиметр. Но мы должны смоделировать красивую форму. Так. Вот здесь смотрим арку. Здесь у меня идет центр где-то и в него подзаводим уголочки губ. Я проверю себя еще в конце через телефон, то есть когда я смотрю глазами и мне прям уже все-все-все нравится я довольна, я все-таки себя перепроверяю через фотографию. И вот сейчас я подтираю второй кистью, я ее смачиваю. Для меня предел вот в этих всех подтираниях формы это когда я начинаю видеть поры. То есть на поры мы никогда не должны выходить максимум там полмиллиметра-миллиметр, когда мы какую-то исправляем асимметрию. И очень важно, чтобы вот эта контурная линия, граница консилера и губ была максимально четкая. Так, ну в принципе вот сейчас мне пока все нравится. И что я делаю? Мы просто делаем фото. Я выставляю телефон максимально горизонтальной плоскости. Расслабляемся. Клиент бывает начинает позировать в телефон, когда видит, что я ее снимаю. И просто через сеточку я стараюсь уголочки губ выставить ну, примерно на одну линию. И начинаю смотреть по форме. То есть, была в телефоне, мы видим какие-то изъяны. Вот я вижу вот эта сторона чуть попухлее. То есть, верхняя губа, все отлично. Так, и сейчас я должна понять, либо мне здесь убрать, либо мне здесь добавить. Ну, опять же, я смотрю просто на поры, могу ли я вылезти. Вот здесь я немножко подсотру. А на нижней губе у нас все-таки есть ну, запас немножко вылезать, а потому что здесь зона в тени, и как бы все эти выходы за контур их особо не видать. На верхней их видать всегда, потому что здесь падает свет, идет вот этот рельеф это всегда очень видно ну вот я в принципе подтерла ну и все мне все нравится давайте поулыбаемся ну вот прям смело улыбнитесь С зубками теперь мы должны все все все посмотреть как работает мимика так ну в принципе его улыбки. Тоже губы смотрятся адекватно, никуда их не выводит, расслабляем. И Верхние да. вот эти бантики, да, ну это редкий такой запрос, <с> <с> крайне редкий, я думаю, мало кто будет это. Нет, я не люблю вот эти вот острые губы. А любой... Я за гармонию. Даже, как бывает, клиент приходит, и бывают клиенты, у которых реально вот сами губы вот такие острые, да, и, и они еще вот так вот раздвинуты. То есть вот эти все колонны фильтру а широкие, мы пытаемся их сглаживать. Ну, я считаю, вообще на лице должны быть только мягкие плавные линии. Зачем вот это? Вот посмотрите ваши губки. Форма. Да, четко. Может, какие-то пожелания. Вообще, обычно, какие пожелания, я единственное с губами слышу, это они хотят арку или более выраженную, или более мягкую. И как мы это добиваемся? Просто вот этот уголочек двигаем выше, ниже, все. Если они хотят более контрастную ее по форме, я могу опустить, и она сразу такая, оп, более яркая получается. Цвет. Вот клиент попросил что-то такое поярче, посочнее. Ну да, я не крашу губы, поэтому было хорошо. И я думаю, что я возьму вообще основной 205. У меня вообще любимый цвет. Но мы здесь имеем вот эти вот белые гранулы Фордайса. И я бы их еще подвыровняла другим цветом да немножко немножко подложку бы сделала потому что есть уже какой-то остаточек такой тепленький достаточно углы все сходятся в одной точке в принципе все а я показала кате новую палитру и она выбрала сразу четыре цвета и она сейчас расскажет почему и на какие зоны каждый будет использовать а, ну изначально как мы уже обсудили у нас здесь есть Гранула Фардайса вот мы их видим, mm -hmm. и я бы хотела выровнять вообще фон, потому что иначе по заживлению вот эта разница, она все-таки как-то может о себе намекать. И я постараюсь намешать максимально похожий цвет с исходником, да, вот с этой вот красной каймой, какая у нее она есть. Мы выбрали два вот таких оттенка, то есть коричневый и к нему я немножко наливаю вот этого тепленького оттенка, потому что остаток старого перманента, теплота, она все-таки виднеется мне. Вот. Наша задача сделать губы натурального цвета, да, и просто чтобы не было видно дефектов, и четкая была форма. То есть да. такая у нас задача сегодня. Угу. И на основной цвет темно-алый мы смешаем, и щербет. То есть я взяла такой достаточно нейтральный оттенок яркий интенсивный, но в чистом виде мне не хочется им работать. Все-таки мы стремимся к какому-то спокойному результату, и поэтому мы сюда нальем а, пигмент с белилами, тоже достаточно нейтральный. И в то же время кроющий, там где белила Круще. это всегда. Да, то есть белила для чего мне нужны, чтобы ну, был равномерный и достаточно плотный. Закрас. А какой будет у тебя поочередность действий? То есть сначала фиксируешь контуры и а потом основной цвет или как? Да, я сначала сейчас переношу контур на кожу, потом а, закрашиваю а, вот этот вот небольшой дефект и дальше основным цветом закрашиваю угу. Понятно. А сейчас я буду работать, переносить контур аппаратным краткоходом. В принципе, это может быть любой аппарат, у меня это Леукс. И иголку я беру 0,25. Есть... Это именно для контура, это особенность какая-то, потому что почему? Ну mm -hmm. и для контура, чтобы он был максимально тонкий и легкий. Ну и закрас я тоже делаю 25 лигой. То есть на сегодня максимально я использую на губы 0,30 иглы, но это вообще очень редко, и то когда это какая-то грубая, плотная кожа. Понятно. Твоя любимая игла 025 двадцать Контур короткоходом, один, там, посмотрю, может, два прохода короткоходом, а дальше я доделаю весь закрас машинкой с ходом 3,5. Ну, пять. То есть, ты на одной процедуре работаешь двумя машинками и иногда двумя иглами, да, получается? Так, начинаем. Ставим пальчики так, чтобы не размазывать эскиз аккуратненько. Это всегда нижняя губа у тебя, да? То есть я натягиваю, расправляю кожу и второй рукой, мизинчиком опорным, я а, нажимаю, и вот губа прям вот не видна. Бедна становится. Да, да. Легонько замакиваемся. Вот я почувствовала, я вошла в кожу. А вообще этот консилер, он стойкий довольно-таки, да? То есть так его легко не сотрешь Или ну, сотрёшь? Вот я специально выбираю, который сухой, uh -huh. Они есть маслянистые, чтобы поставила пальцы, там даже через час и пальцы поплыли. Uh -huh. А этот нет, он прям стоит. Но опять же начинающим мастерам, вот я даже ученикам говорю, ещё фиксируют пудрой, прозрачной пудрой. А, да. Это хорош, хороший способ. Мы перенесли контур на нижнюю губу. Я проверяю везде, если у меня контурная линия. Она не должна быть какой-то яркой, четкой. Просто тоненький, легкий контур, чтобы по заживлению он не был виден и не отличался никак. Я проверяю везде прокрас. Все видно, да, и в принципе теперь я могу переходить на верхнюю губу. Здесь я аккуратно стараюсь ставить пальцы, снова я сделала натяжку, я не ставлю на сам контур пальцы, чтобы не размазать, не испортить контурную линию, я ставлю рядышком, положила и раздвигаю их. А еще обращу внимание, что она сразу повернула к себе голову. То есть должно быть хорошо видно, да, освещено. Хорошо видно и должно быть удобно сидеть, во-первых, чтобы не перелезать через клиента. Mm -hmm. И всегда рабочая плоскость должна быть ну, горизонтально освещена, да. хорошо видно, хорошо, да. Я расправила уголочек и также аккуратненько начинаю замахиваться над кожей. И вот я чувствую, что я коснулась. И пошла. По миллиметрику я двигаюсь вперед. То есть наслоение и перемещение моей руки оно, ну, буквально на миллиметр. Небольшой участок покрасила, проверяю. В принципе, контур я снова вижу. И очень важно, когда вы проверяете контурную линию, также кожу натягиваем и протираем. Чтобы легко стереть и четко было. да? Чтобы было четко и не размазывать, не делать грязь. А сами штрижки, они у тебя один на один накладываются? Они, да, они меленькие, они наслаиваются один на другой. То есть из предыдущего вылезает следующий. И ты, получается, не все время в коже, а напыляешь, да, по сути? Я напыляю, да, я прям вот топчусь-топчусь. И работаешь без анестезии всегда? Фиксация, да, без анестезии, это, по мне это вообще не больно и можно пережить. Спокойно. Игла тонкая. Мне кажется, чем меньше игла, тем она и легче по ощущениям. На себе пробовала? Да, как же. Анестезию я буду применять после первого прохода. То есть я и первичку не использую, и не трачу на это время. Я сейчас открою кожу и нанесу анестезию. А первичку используешь вообще, в принципе, на веки, например? На Навеки да всегда. На, на брови, на брови на волоски только. На губы очень редко я использую первичку, когда клиент, ну, вот прям очень и очень чувствительный. Кстати, вот здесь я хочу обратить внимание, я перешла к карке. Здесь очень важно ее из первого раза и прям вот четко-четко зафиксировать. Я завожу линию в уголочек. Видно, я зашла в губу, ага, то точно. есть я не тормознула вот здесь на этой точке пересечения, я зашла, а, потому что бывает часто теряется именно вот этот момент Соединение в контуре, да, если, если тут получится пробел, то есть я могу потерять какую-то долю миллиметров там в этом стыке и губы, ну, грубо говоря, будут у меня кривые. А, слушай, а если ты сейчас потеряешь э, вторую линию, то у тебя съедет бантик, получается, в сторону? Просто ты уверена в себе, да, и применяешь? Да, я, я ничего не потеряю. И вторую арочку я начинаю фиксировать. Вот я снова расставила пальцы, э, вывернула к себе контур. Я даже могу вот такой валик э, создавать. Ну, это чтобы прям натянуто да. было локальное это место. И прямо из губы я начинаю замах. И захожу в варочку. То есть у тебя там такой как бы крестик образуется, да? Да, и я не боюсь, что там по заживлению как-то боту его видно. Нет, он сольется с общим фоном губ. А вот этим короткоходом прокрасить все губы будет неудобно, получается? Нет, очень много губ я именно им и крашу. Кстати, вот здесь очень чувствительная зона, я блин, чувствую, она напрягается. Ну, всем клиентам я просто говорю, что здесь немножко надо потерпеть, потому что арка она чувствительная и с анестезией, и без нее. Так, сейчас я проверю снова цвет. Сразу же. Вот все, я вижу у меня. Контур есть. Я слежу за кончиком иголочки. Так. Рисует, не рисует, ты имеешь в виду? Или что? Чтобы рисует? он просто шел прям вот по контуру. Кстати, когда рисует, допустим, только контуром губы, эскиз сам, и контур разной толщины, и мастер начинает путаться, по какой части идти вот этой вот линии, Ой. по нижней, по верхней, да. Это усложняет. Поэтому либо закрашивать полностью, чтобы не смущаться и идти чисто по границе. Либо, вот как у тебя тоже, граница белого и цвета губ. Да, но граница вот как раз должна быть максимально четкая Это надо тоже научиться, наловчиться делать. Mm -hmm. Я захожу в уголочек, двигаюсь на себя, чуть-чуть замедляюсь. Так, про уголочки, давай. Они соединяются в той точке, где ты отрисовала эскиз, да? И, yeah. там, и там тоже это хорошо видно, а если бы щека нависала? Ты как раздвигаешь? И... Раздвигай, максимально стараюсь расправить кожу, потому что бывают в уголках, во-первых, она очень тонкая, и можно заглубиться, да, и получить кляксу. То есть глубину кожи я должна контролировать. Во-вторых, очень хорошо нужно это все дело расправить. Mm -hmm. Потому что если плохая натяжка, контур может ложиться тоже тяжело и проблематично. Вот я прошлась, проверила. Ну, Все у меня есть. Контур в коже. И сейчас я проверю контур по всей границе верхней губы. То есть если где-то у меня будет пробел, я его просто доработаю. Как я это делаю? Просто в влажный диск. Смочила палочку, натянула, стерла, натянула, стерла. Моя цель это максимально тоненькая контурная линия. Ну, в принципе, она есть, я ее везде вижу. Теперь мы все это дело стираем. Кстати, вот на этом этапе, когда мы уже перенесли контур, бывает даже, я показываю клиенту, очень видно вот эти вот пробелы все, сколько губ она визуально ну, уже не видела. Mm -hmm. Но это с возрастом обычно отодвигается цвет как бы от периметра, да? Ты это имеешь в виду? Да. да, да. А для какого-то удобства в работе, особенно если мы используем светлый оттенок, можно взять сустаин и пройтись, положить на контур чтобы еще больше он был нам виден, чтобы кожа выбелилась. Да. Ты работаешь с сустаином, получается? Да. Вторичная анестезия с Так, ну и сейчас я буду закрашивать вот эти вот гранулы. Вольтаж я пока не меняю, у меня также 4-2. Сейчас я буду открывать кожу. Так, берем первый пигмент. Так, ты промыла носик, взяла другой цвет и работаешь по гранулам теперь только, да, локально? Только по ним, где я их вижу, вот еще и на нижней я увидела. Тут в уголочках есть. Натягиваем, расправляем кожу, и такими легкими движениями параллельно коже я двигаюсь. У меня достаточно быстрый мах штрихи где-то длиной ну, там 8-10 миллиметров так у тебя сейчас задача не прокрасить а повредить кожу чтобы сработала анестезия получается ну задача закрасить а, гранулы ну и да одновременно я повреждаю кожу но я пока не буду сейчас еще наносить анестезию анестезию я сделаю после первого прохода уже основным Цветом. Ну, кстати, там ближе к слизистой, самое нечувствительное место должно быть на самом деле. Ну, это все терпимо, я считаю. А еще очень важно в работе, да, я переставляю пальцы и могу ставить пальцы на зону, где уже лежит пигмент, чтобы мне не разводить грязь, да, не, не пачкаться. Я просто сухим диском всегда вот протерла отвела от себя пигмент а я даже не наношу вот, кстати анестезию сейчас на этом этапе чтобы мне видеть натуральный цвет губ, чтобы она мне ничего не выбеливала а, ну, это, кстати, оценить да, хорошее, оценить где вообще нужно работать То есть пока ты не прокрасишь гранулы ты не пойдешь не перейдешь к другому цвету не будешь наносить анестезию правильно да. Вот такие интересные губы да. а, тут ты, ты тоже только расправляешь складки да натяжение особого не делаешь натяжение особо не делаю, потому что машинка опять же короткоход и достаточно жесткая чтобы мне не рвать не драть и не травмировать кожу лишний раз что вот сейчас достаточно у нас сухо кожа спокойная ну, сейчас сделаю еще один проходик. Прям расправляю слизистую. Забираюсь сами губы. Губки расслаблены. Всегда очень важно, чтобы губы были просто расслаблены. И я всем клиентам говорю, зубки вместе, губки вместе, и просто расслаблены. Не напрягаем. Все, что мне надо, я сделаю сама и натяну и подверну и выкручу. Но это важно обсудить вначале, да, чтобы в процессе. Ну, когда я, да, замечаю, что она начинает мне пытаться помочь, я... Ну, а это делают все, да, открывают рост. И самое интересное, я замечаю за там, начинающими мастерами, они стесняются это сказать клиенту, чтобы там, допустим, клиент, например, закрыл рот там или еще что-то. И мучаются в работе, им неудобно, они маются и не знают, как закрасить. что ложится хорошо хорошо да они более концентрированы да, да они прямо вот прямо ярче заживают они прямо быстрее ложатся такие более какие-то кроющие получились хорошие так и на нижней где я высмотрела тот же гранулы я сейчас вот здесь подзакрашу и в принципе здесь пока все когда ты понимаешь, что первый этап у тебя вот завершён, что ты прокрасил? Ну, визуально смотрю, что вроде все так подвыровнялось. То есть я не увлекаюсь. Пластилиновые помадные не, не, не, не приветствую, да? Да, все, что нужно доделать, это мы доделаем на коррекции. Нужно оценить, как кожа себя ведет. Задача, чтобы губы почти однородными были, да? То есть ты как бы сравняла цвет губ Фордайса, гранулы, и теперь уже прокрасишь все плотненько. Да, теперь я буду работать основным цветом. Так, расскажи, пожалуйста, чего ты пыталась добиться, изменив вольтаж на блоке. Я немножко подняла вольтаж, чтобы были более частые пиксели, чтобы все-таки побольше закатать, положить пигмента. Ну и, соответственно, кожу повредить быстрее, да? И кожу повредить быстрее, чтобы более продуктивный был у меня вот этот проход. Но и на сильно большом вольтаже я на губах не работаю, потому что это как бы и отек все-таки. Больше шлепает машинка по губам. А когда сильно низкий вольтаж, то получаются большие, более жирные пиксели. То есть тут надо уловить золотую середину. Ты тоже не любишь, когда точки, между ними расстояния, вот это да, вот да, ощущение да. точек именно. Да, это же. Но опять же, чтобы и точки избежать, поэтому и игла еще тоненькая. То есть пусть они будут чаще, эти пиксели, маленькие-маленькие, <свистые> но без вот этих клякс. Особенно, когда концентрированные пигменты. С, с вот этой иглой тоненькой получается такой прям вуальный, мягкий эффект. Слушай, а ты протираешь вот сухим диском? Твоя задача просто, чтобы не размазался по пальцами пигмент, да? То есть... Да, потому что я вот э, перехожу да, на следующий блок и пальцы я сюда уже поставлю. Это такое ощущение, что ты уже помадно прокрасила. Просто он излишки стирает, но пигмент там окрашен еще будет. Да, и я не тру специально вот сейчас сырым диском, не стирая пигмент. То есть пусть он туда проваливается еще насколько может. Вообще, чем меньше тереть, мне кажется, кожу мусолить, тем более комфортно и клиент себя будет чувствовать. Когда мы сильно много трем, мы раздражаем кожу. И в конце процедуры она уже такая уставшая. Замыленная. Ну да, я тоже мастерам предлагала раньше. Просто взять диск и полчаса потереть губы или веки. И получится отек, даже без процедуры. Да. И прям вот из слизистой я. Иду, иду, иду, иду. И двигаюсь до контура. Моя задача закрасить все прям монолитом. То есть ты начинаешь снизу идешь в контуру, да? Не, я иду вообще вот так тентенто. вверх вниз вверх вниз Какие-то даешь предрас... как сказать, советы своим студентам, которые выскакивают. Все я замечала, что просто берут и выскакивают за контур, прокрашивают. Четко остановиться, начинать только от контура, например. Не пачкать. Вот ты даже вытираешь так, что у тебя четко видна вот эта линия не... Да, не я не вытираю, не не понимая, что здесь зона, которая мне важна, я должна визуально видеть. и Я всегда от... Меняешь визуально. направление, чтобы не да. испортить эскиз. Должна стирать. Чтобы не вылетать за контур, ну, э, во-первых, это надо просто практиковаться, штриховать долго. У меня даже для студентов есть упражнения. Они рисуют сначала контурную линию. Они прям ее наловчились, когда на латексе, потом они от этой линии делают как раз вот эту градиентную прям растушевку. То есть этот навык нужно приобрести, я считаю. Штрихи параллельно контуру всегда, да? Параллельно, да. Но я не меняю их направление, там никакими не ни елочками, ни зигзагами. я Меняю вольтаж в процессе. Но также поменяются аппараты, поэтому не вот вот этих наслоений, а, пикселей. Uh -huh. То есть рисунок он у меня кладется постоянно, получается разный. Так, вот первый проход без анестезии. Ну вот даже сейчас с подложкой они так достаточно уже ровно, визуально смотрятся. И сейчас я нанесу сюда сустаи. В работе я использую анестезию. вторить. как бы можно вообще без анестезии пройтись, закрасить губы. Но анестезия мне как помощник. Она выделивает кожу. И я вижу, особенно в конце свои какие-то непрокрасы, где нужно положить еще пигмент. Особенно при контурное пространство, очень хорошо видно какие-то там недочеты. Но получается два варианта: когда видно вот эту линию контура. Если начали прокрашивать не прямо от нее да, если пустое место есть. И если ее заглубили, она другого цвета получается. Да. Надо соблюдать нажим и начинать прокрас прямо от нее. Снова я клиента повернула чуть на себя. Мы идем из дальнего уголочка и выходить я как буду, таким прям веером. То есть не просто параллельный, а веерочек. Из уголка, из точки на расширение штриха, да, ты такой да, получается да. веером? Угу. Расправляю, подкручиваю кожу себе. Вот я вышла веером, у меня уже достаточная толщина губы пошла и снова я просто закрашиваю блоками. А нахлёст у меня ну, где-то 50 процентов. На, на, на предыдущий блок ты имеешь да. в виду, да? Когда ты работаешь в самом уголке, у тебя штрих короче там, вот в уголке, прям в уголке, сложное место вот это? Ну, короче, где-то миллиметров 7. Наверное. Аккуратней, то есть я концентрируюсь на том, чтобы здесь не вылезти mm -hmm. из него. Кожу прям натягиваю на зубках Ватные диски ты не вставляешь? Не, не вставляю. Мне просто вот опять же важно, чтобы у клиента были зубки вместе, сомкнуты, иначе я потеряю натяжку. Ну и расслаблены губы. Так, у нас нижняя губа очень круглая. Ты как-то ее двигаешь, чтобы удобно было? Я ее вот, вот всяко вот катаю. Угу. То есть да. ты себе создаешь площадочку ровную, да, такую? Да, я ее подворачиваю себе. Но сильно в слизистую сейчас на нижней я не залезаю, потому что слизистая все-таки такая зона, которая ну, дает отек, если ее так сильно надраконить. Пока я. Немножко поверхностно по ней хожу и закрашивать и дорабатывать я ее буду в конце. Там уже будет другое положение рук. Сейчас пока просто с красной каймой работаем. Кстати, верхняя стала у нас белеть. По-разному от губы берут краску. Какие-то хорошо закрашиваются, бывают как резиновая кожа, что красишь, красишь и не понимаешь. Либо бывают губы, которые сразу дают отек и начинают вот это сукроиться, ну, течь всегда влажные в работе. то есть Там тоже приходится повозиться подольше, поднастроить вольтаж, машинку, иглу. Теперь мы протираем и смотрим, вот в принципе, первый проход и цвет уже визуально видим понятен. Ты прошла всю губу и обезваливаешь теперь, да? Прошла, да, и наношу сустоим. Пока он действует, у нас работает, мы идем снова на верхнюю. Наверх не сработала анестезия, а что ты видишь? -то? Тебе много работы предстоит. Ложиться хорошо, нехорошо. Ложится хорошо, мне все нравится. Форма видна, все, да, нормально. Снова веерочком я иду из уголочка. Так, на втором проходит. плотнее кладешь, ножи. Конечно. Я плотнее, я уже увереннее. Здесь у нас уже сработала анестезия. Клиенту не больно, не страшно. Ватный диск все такой же сухой, да? Сухой, да, я отгоняю пигмент, капли пигмента от себя. Ну вот смотри, ты положила блок, протерла сухим диском. Он не вытер, он как бы размазал. Ну, я излишки убрал. А как ты оцениваешь, а вдруг ты вообще все это время как бы особо не вносишь пигмент? А я чувствую, я чувствую вибрацию, что я работаю в коже, что я цепляю. То есть надо мастерам обращать вот именно внимание на ощущения в пальцах, да? Ну, глазами пальцы, да. ты оцениваешь, вроде ложится, но пальцами ты контролируешь нажим, глубину, да, вот это все. Я глазами, наверное, уже отслеживаю на сегодня, только чтобы не выйти из зоны и все. Остальное чувствую пальцев. Так, и тут ты уже на слизистой заходишь на этом проходе, да? Залезаю все глубже, глубже, подлезаю к ней. Ну, я почему спрашиваю, сколько проходов? Ну, потому что первый у тебя получается, ты слизистую не трогаешь, а на втором ты уже а, все прокрашиваешь. И может быть там еще по мелочи будут какие-то доработки, но по сути два прохода получается, да? Нет, буду смотреть. Первый, он такой, ну как бы второй он будет плотнее, в разы плотнее, чем mm -hmm. то, что есть сейчас. Как ты понимаешь, когда остановиться? Смотрю визуально. Пробелы, мне не нужны пробелы между пикселями, прям такие явные, потому что мы же и помаду делаем. Угу. Я смотрю на возраст, на кожу, тонкая не тонкая плотная-неплотная, в каком она состоянии. Бывает прям хорошая классная кожа, ухоженная, бывает сухая, с какой-то рубцовой тканью, с корками. Чем более пустая там в плане коллагена, какой-то плотности кожи, тем меньше пигмента я в нее вложу и более аккуратно работаю, mm -hmm. потому что там большая вероятность, если увлечься, что будет пластилин, например, или возраст, возрастные губы, они же тоже лучше берут, ну, чаще пигмента, они тонкие, там кожа как бумага, да. как пергамент. А когда, например, молодые плотные такие хорошие губы, то пигмента мы туда ложим больше, потому что они более упругие, и пигменту есть где в коже там еще пораспределиться. Так, при закрасе у меня сейчас еще, как я сказала, я увеличила вольтаж, а сами штрихи не стали чуть короче, опять же, чтобы получить плотность. Чем короче штрих, тем Соответственно, более частые получаются пиксели. Моя задача сделать прям плотный, монолитный закрас за максимально меньшее количество проходов. Здесь я захожу в уголочек. Ну и снова сделаем тот же самый веерочек. Из угла я расправила кожу и пошла. А бывает еще у мастеров опять же плохо закрашиваются эти углы, и они начинают заглублять, сильнее давить, давить сильнее. сильнее давить, и потом смотришь, что прям такие засаженные кляксы, капли пигмента. Нет, если плохо красится, если идет плохая подача пигмента, нужно просто менять и делать что-то с натяжкой, не с нажимом. Переставлять пальчики, крутить, вертеть, смотреть как. Иногда даже можно подставить либо ватный диск, либо прям вот подставить палец, мизинец. Уголок, когда у нас не красится уголочек губ, натяжка уже никак не помогает. Что мы делаем? Губы клиента расслаблены, зубки сомкнуты. Подставляем вот так пальчик, мизинчик и по вот этой натяжечке. Ну, он сразу вывернулась краса. часть видно стала, да, которая не было видно. Красим работа. А на нижней губе? На нижней вторую руку то же самое. Расслабляемся и пошли красить. Какая большая часть оголяется пустая то есть сразу все все все нам становится видно сильно не давим также следим за вибрацией вот как-то так так идем на нижнюю из уголка ты его расправила веерочком я пошла Смотри, я вижу, вот ты натянула, и там в середине такая получилась ямка как бы на губе. Смотри. А я тоже ее буду вот так вертеть, крутить. Угу. Здесь слизистая, пока я ее ну, сильно не забочусь. Я закрашивать ее буду немножко с другой постановкой рук позже. Сейчас проработаю всю красную пойму. То есть сейчас я крашу все, что мне удобно угу. пока что. Слизистую залезаю, насколько, ну, вот, пока она идет. И здесь у меня начинаются уже такие корочки, да, сухость губ. Я просто влажным диском прохожусь, как бы смочила, смочила, они стали помягче, и тут же по ним пошла. То есть я не размачиваю их там вазелином, он не работает, он не помогает. Когда приходит клиент с сухими губами, особенно зимой это Постоянно, мне кажется, через одного клиента. Мы используем, например, пока я работаю с верхней губой, там э, всякие маски для губ, пантенолы, вот такие вещи. чтобы Эксионная помощь. Людей. Да, чтобы ее ну, напитать, размочить. Какие-то скрабы перед процедурой, ничего такого не Скрабы мы пробовали, мы использовали, но это не работает. То есть да, ты ее содрал, эту корку, а под ней кожа, которая еще не готова да. жить в самостоятельной жизнью. Клиенту объясняем заранее, чтобы она ухаживала за губами. Потому что если она приходит с корками, ну 50%, даже 80%, что под ней не ляжет краска, как хотелось бы. Ну да. А если сильная асимметрия на губах, вот прям а, в арках, например, ты все-таки вылезаешь на кожу? Я стараюсь чаще не вылезти, а работать в зоне губ. То есть вылезаем, ага. когда ну, совсем маленький свой объем губ, да, и как бы каждый миллиметр он на счету, ну или максимум. Да, вот, полмиллиметра, миллиметра. Миллиметр. А опять же, еще смотря какая арка, бывает настолько четкая, вот такая вылепленная она, сам контур, рельеф. Если она мягкая, размытая, то ну, можно немножко подвигаться. Но опять же, смотрим еще на поры, если это крупные поры, бывают такие прям огромные, там же тоже будет все видно. Или если у нее свои губы очень пигментированы, ну, допустим, они темные, mm -hmm. и я вылезаю за контур, мне же цвет тоже не сравнять. Он будет всегда чуть-чуть отличаться. Даже не сразу, а через год. Сейчас я пробегусь по приконтурному пространству, прям доточу его. Ты имеешь в виду, что ты где-то видишь а, а, непрокрашенную кожу белую, да, где вот ты меняла форму? Ну, пока не вижу, но буду искать. У -у -у. То есть кожи быть не должно, учитывая, что где-то были пробелы ее, да, У -у -у. и это надо все выровнять, чтобы по заживлению контур начитался, У -у -у. он был виден. Ну не контур, а форма, что она не была какая-то рваная, драная. Да, ну вылет, конечно, микроскопический. Ну вот, кстати, смотрите: несмотря на то, что вылет вообще малюсенький это короткоходный, прям супер короткоход никаких висящих капель нету, ни, ничего не течет. Вот прям просто она на сухую работает и все. Это я поняла, тоже нужна сноровка, потому что. Нужно уметь держать руку всегда под углом 90. – То, что прикасаются, получается, с, с капель, пластиком, да? да? Получается, что прикасаются. Чувствовать рельеф. То есть я же рукой я не только еще натягиваю, но я понимаю, что губа круглая, и я вот гуляю все равно. В губ Меня губ меняешь округлую. угол по отношению кожи, чтобы было перпендикулярно на каждом участке, правильно? Да, и проблема всех этих капель, это когда касаются. Не идут параллельно кожи. Бывает, да, она вроде параллельно, потом хопа засадила глубже, коснулась, у нее клякса. Она угу. в панике, работа грязная. Она теряет эскиз, она теряет пигмент, теряет время, да. То есть все мелочи важны. То есть, просто чувствовать объем, форму и подстраиваться под нее. Что вот где есть капли, это ну где-то сосудик, да, ну попали, вот он подтек. Ну, опять же, тут уже анестезия она отошла. И кожа достаточно тонкая. Слушай, знаешь, какой вопрос? Сустаин вообще замечен за тем, что он дубит кожу. А, если вдруг такое случилось, и ты нанесла вторичную анестезию, чувствуешь, что вроде нажим правильный, а кожа такая плотная, твердая, что вот не проколоть, что ждать просто нажим. Честно, я такого не, не чувствовала. Бывало. У меня, может, бывало это в. В начале какой-то моей работы, раньше, когда я, может, морозила там по 500 раз за процедуру, два-три раза я наношу сустаин, все, и не наношу долго. Это, кстати, действие случается анестезией после того, как долго или много, или постоянно, после прям каждого, там, не знаю, прохода клиент шевельнулся, мастер со страха нанес еще. Нет смысла много наносить анестезии, потому что она да, действительно меняет вот это вот свойство кожи. Как будто выталкивает пигмент, как будто твердая становится. Меняет, да, когда долго, что там она уже как резиновая. И клиенту уже всегда больно. Это уже стадия, когда все пора отпускать несчастного клиента домой. Или когда синеют губы в процессе, это же тоже избыток анестезии и долгая работа. Ну да, губы травмированные, получается, сосуды там порвались условно иглой и тут же наносят анестезию, которая адреналин сужает резко сосуды, спазм сосудов, появился синяк. И синяки э, я а -а -а -а. видела часто, ну в основном у студентов, потому что, во-первых, нестабильная работа, они там воткнулись, здесь поверхностно проскакали. А во-вторых, постоянно много наносится анестезии. Да, я тоже уже давно говорю: чем меньше анестезии, тем она эффективнее работает и удобнее мастеру. То есть я ее использую только для удобства. Ну вот сейчас на губах. Слушай, я вот вижу сейчас, что ты от контура прямо аккуратно-аккуратно замедляешься там, даже какие-то более мелкие штрихи, а потом уже бесстрашное размашисто туда к слизистой идешь, да? Да, чтобы не вылезти из-за контура. То есть, вот это трепетное отношение к форме, к контуру, оно очень важно. Аккуратно попасть именно там, вот где линия начинается, чтобы не было отрыва линии контура от основного прокраса губ, не выскочить, чтобы. Ну Я, кстати, да, вот я замедляюсь к контуру, но если бы нажим я, я снижаю, убираю нажим, иначе я могу напятнить. Чем медленнее штрих, да, тем плотнее у меня вот Чем эти больше краски в коже. больше краски. Я это понимаю, я как бы скидываю руку, чтобы все-таки это все было. Я цепляю кожу, но уже не, не так интенсивно, чтобы не было эффекта вот этой съеденной помады по заживлению. А, ну и получается возле контура обычно лучше всего заживает цвет, Да, да, да. да. Короче, твоя тактика такая, чуть облегчить нажим у контура, но замедлиться и положить плотнее, аккуратнее. А к слизистой можно усилиться, потому что, во-первых, там съедают часто его, да, этот цвет. Да, у слизистой вообще можно смело махать, красить. Я, кстати, слизистую более основательно и плотно стараюсь закрашивать, потому что, ну, она съест ее все равно. Процентов 30 цвета она съест, и с этим ничего не сделать. Слушай, а ну, может быть, это даже не то, что съест, а это просто мокрая часть, там мокрая более толстая часть, вот эта, да. которую надо прокрасить толщина, да, и все, получается возле слизистой, просто нужен более сильный нажим и плотный прокрас. Да, и кожа другая там, особенно бывает, вот я замечала девочки гиалуроновые губы, которые перекачанные, очень-очень вывернутые. А, и у них слизистая уже на воздухе, да? Да, слизистая наружу, которую они постоянно облизывают, которая постоянно у них сохнет. Такая обезвоженная кожа. И они всегда хотят ее, конечно же, закрасить. И это очень как бы, требует большого труда. То есть это надо тоже учитывать, если к вам приходит такой клиент. Сразу сказать, что здесь у вас слизистая, это немного другая кожа, да, нежели вот на красной кайме, и, возможно, потребуется там одна, может, даже две коррекции. Магнумы на губы ты не пробовала? Пробовала. Как? Тебе понравилось? Мне понравилось, да, я хотела привезти, но почему-то не взяла. А у меня есть, если что, можем вторую пару губ взять. Так. Сейчас мы как раз вот покажем, пройдемся по вот этой слизистой. Подкрасть. Вот тут как раз вопрос подоспел. Нижняя всегда светлее, особенно к слизистой. То есть, во-первых, большая площадь, во-вторых, она вывернута. Смотрите, какая она круглая. Здесь даже нету отека на самом деле. Покажи и расскажи, пожалуйста, как ты вот работаешь середина губы и вот к слизистой. Да, это интересно. Смотрите, опять же, клиенту говорим, зубки вместе, губы расслаблены. И как мы выкручиваем. То есть многие мастера они просто вот так начинают, пытаются красить, красить, красить. Вот здесь вот неудобно подлезать. Нет, вот губа расслаблена у клиента. Вот ее вот так взяли и выкрутили. Вот. И все, красим. Я крашу косыми. Ну, вот так, вдоль как бы. Просто косыми штрихами. Когда она вот так вывернута, как глубоко ты прокрашиваешь? Чисто визуально оцениваешь? А, глубоко туда, в рот. Да, да визуально. Вот я ее, допустим, отпустила, смотрю, она закрылась, и закрасным должен уйти туда. Ну, чтобы в улыбке не было пустых мест, да, да. в разговоре. Сейчас я чуть-чуть раню ее, открою, потому что здесь у меня нет анестетика. И нанесу сустаин. Вот здесь у меня есть корочки, поэтому я периодически буду смачивать диском. Ну, не сильно влажным. Просто я увлажнила, пошла, и игла уже у меня легче заходит вот в эту сухость кожи. Быстрые у меня такие достаточно хлесткие движения. То есть здесь я уже особо не жалею. Вот эта кожа внутри, она более плотная. И безболезненная на самом деле. Да, и чуть поглубже мы здесь должны положить пигмент. С таким фанатизмом, я бы сказала, стоит проработать эту зону. Получается, ты ее не трогала вообще, а теперь в конце, то есть ты сейчас уже прокрасила, по сути, все, да, и в слизистую пошла. Да. И всегда я слежу еще за натяжкой, не перетягиваю кожу, чтобы не создавать вот этих вот параллельных складок. Параллельный складок ты имеешь в виду, когда параллельно контуру губы идет такая вмятина, да? Как бы. Ну да, вмятина, и вот сейчас вот если я сильно перетягиваю, я вижу, что кожа она такая начала борить. Потому что в этих складках опять же будет игла по ним скакать, mm -hmm. спотыкаться. Ну где-то она будет поверхностная, а где-то она будет э, слишком глубоко. Да. Ну вот уже даже видно разницу по красе. Ну, мне видно, да, что ты зашла уже хорошо так. Корочки где-то сейчас еще так основательно не закрашиваются. То есть я по ним хожу-хожу. Но так как кожа сейчас у нас будет ранена, и какая-то все-таки влага сукровица, она выходит, она мне как бы чуть подразмочит эти корочки. То есть я сейчас пойду второй раз, и мне будет уже намного комфортнее проходиться mm -hmm. по коже. Такой тоже нюанс, интересный. Ну и ты сейчас нанесешь анестезию еще. Да? да. Чтобы увидеть. Но ну, со стороны выглядит уже вообще там все, что норм. Но ты еще все-таки хочешь еще усилить цвет, да? Ну, здесь надо прям постараться. Тем более у нас по заживлению, я так предполагаю, не будет мягкий оттенок. Это можно схитрить на нюдовых губах. Ну, там не доработать. По заживлению оно вроде такое, опа, сливается. И, и сливается, и клиент не понимает, и все хорошо. Здесь нет, здесь разница может быть ну, визуально ощутимая. На губах ты коррекцию всегда делаешь? или Нет, а -а -а. не всегда. А мы смотрим. Чаще корректируем губы, которые все-таки обсыпала герпесом. Половина, наверное, случаев, когда клиента удовлетворяет оттенок. Мы корректируем тех, кто пришел на первоначальную процедуру и аккуратничаю. Вот они такие боятся боятся мне неяркие. Но все равно они 2-3 дня ходят с достаточно интенсивным оттенком. И они с ним походят, привыкнут вроде бы, приходят на коррекцию говорят, говорят: сделайте мне, как было у меня первые два дня. Mm. Ну, просто усиливаем цвет. Вот ты подбирала сложный цвет. То есть ты э, брала отдельно цвет на гранулы Фардайса, отдельно цвет на основную часть и контур. Ты сейчас вот работаешь довольно нормально, то, что ты ожидала, или может да. хочется ярче или там оттен, все нормально. Да. Фон выровнялся, он меня сейчас вообще не отвлекает. Слушай, а если перед тобой какие-то пятнистые губы, вот знаешь, бывает либо выбитый пигмент и какая-то холодная яркая своя часть, либо эм, какие-то шрамы. То есть ты сначала добиваешься однородности, подбирая да. цвет, а потом перекрываешь все. Я выравниваю фон, бывает приходят губы и холодные, например, губы, и они такие, как в обводке, да. ну контур такой коричневый бывает, да, да, да. или если возрастные губы такой синий прям контур. И работаю корректором сначала то есть именно вот по этой визуальной я смотрю именно по зоне которая мне не нравится или хочется высветлить ее как-то затеплить я прохожусь откровенно корректором ну вот я тут согласна тоже то есть взять и просто попытаться перекрыть какой-то негативный цвет. Ну, всегда будет отличаться все равно, когда ты по светлому или по темному работал, хоть и плотно прокрасил, либо продержится какое-то время, да, там пару месяцев, потом начнет проявляться этот цвет снизу, проявляться. Поэтому я тоже за корректор, если менять. А с откровенно а чернокожими ты работала? Нет не, было. Нет, не было. Ну, были темные губы, бывает там... Вот южные девочки они с такими прям темными приходят. А именно чернокожие нет. А что ты называешь корректором? Это прям корректор, вот наш лосось, или ты просто иногда меняешь какие-то оттенки, вот как сегодня? Нет, бывает, если пигментация не такая выраженная, сильно не смущает. Да? Я просто пигментом это делаю. Я даже за корректоры беру вот тот же 201, например он с белилами, и такой тепловатенький. – Короче, смотря какая задача, да, если это прям какие-то пигментации и пятна, то тогда можно корректор, а если как сегодня надо закрасить белое, то какой смысл? То тут мы называем, по сути, корректором просто цвет, который подобрали под цвет губ, да? – Когда вообще приходит и смотрит, что ну, такая сложная задача, я могу пройтись корректором и отправить там на 3-4 недели погулять, посмотреть, как оно вообще насколько оно выровняется. Не делать сразу вот эту сборную солянку из цветов. Ну, вот я, ну, ты знаешь же, какие бывают проблемы. О, как? Я что? Ну, да, я вот, давайте сыграла. сразу, мне надо, вот я вообще уезжаю, сразу вот начинается. Хочу, да. да. И мастера, Знаете, вот у нас сегодня э, опытный мастер, и я люблю, когда опытный, уверенный в себе мастер. Просто берет и отказывает, или берет и говорит: Я знаю, как правильно, да? То есть ты же об этом говоришь. То есть да. надо вот так сделать. То есть это будет самый правильный вариант в вашем случае. Отказываю я ну, достаточно часто. Ага. Всех денег не заработаешь, да? Ну, это уже это того не стоит. Ну, ей наделаешь, что она хочет, и она будет ходить, потом позорить. Это же анти такая реклама. Ну, к этому приходят мастера с опытом. Вначале многие, наверное, и ты тоже, да? Но, ну, я пыталась, да. Клиентов, Думаю, ну да, раз она нет. просит, а как я ей скажу, нет, она обидится там, еще что. Ну, много же этих предрассудков-то поначалу. А сейчас даже понимаю, что ну я не хочу даже это делать. Просто время свое тратить. Расскажи про уход. Какие-то есть у тебя фишечки или все стандартно? Уход, ну, уход они там протирают хлоргексидином или мироместином, если дома, да, если она на работе или где-то, мы говорим, чтобы и мыли водичкой там с мылом губы. А есть прям какие-то рекомендации, там, пять раз в день помыть, протереть, нанести? Нет, после, вот я им даю крем, вот этот вазелин, и как она чувствует, что ей хочется его нанести снова, новый например, или она поела, да, либо после еды, либо она чувствует, хочется новой. То есть перед новой дозой протереть, да, чистить губы максимально mm -hmm. и потом наносить, чтобы не запечатывать бактерии пыль какую-то ненужную на зоне. Mm -hmm. Ну и ацикловиры и подобные вещи. Заранее я не говорю им, чтобы они пили. Но у них же нет накопительного эффекта. Да, и это нет смысла вообще. Но они все равно это усердно делают. Интернет творит чудеса. Блин, ну в интернете же как раз и написано, что нет накопительного эффекта, нет смысла его пить. Только если да, герпес и... пришел, только в этом случае то по назначению врача, конкретный препарат, дозировка, не пропуская ни часа вообще, потому что герпес такая штука. Пропустил Срок, когда надо выпить таблетку. И все, и он уже вылез. Когда они открывают в интернете там, по запросу татуаж губ, а, там же вообще все, они думают, что кровь. Вот работаешь с клиентом, стираешь пигмент, а она говорит: так много крови, то вы мне всю кровь стираете. Я истекаю кровью, да? Да, они думают, что это все кровь. Или они думают, что у них корка ботка роста там три недели. Отпуск надо брать на момент заживления. Много страхов у людей накопилось. Пока мы учились это все делать, мы успели их напугать. Так, ты планировала поменять машинку, передумала? Все про не я поставлю вот в ту троечку, ну чтобы показать людям. А, ну, а какая цель? Шли, что, что ты имеешь в виду а, еще более плотный, более. да, прокрас. Она же не положит так прям глубоко и основательно. На короткоходе ты не работаешь пучками, да? иначе он зальет. Ну, на короткоходе, mm -hmm. да, все зальет. Потому что здесь очень короткий ход. Я возьму гибрид и им закрашу. И ты просто равномерно по всей площади пройдешь, да? Да, но это даже. Чтоб еще и на фотке красивее, чтобы сфоткать. А что даст это на фото? Ну вот эту плотность, плотность бархатистость mm -hmm. губам. А как же помазать сверху пигментом? Ой, да. Я слышала, так делать перед фото. Конечно, можно, можно вообще изначально было так. Накрасить губы и сфоткать, сказать до-после, да? С гелем. Да, да, да, у нас. Я боюсь, будут его для этого использовать, кстати. Не, не, не чистоплотные мастера для фотографий. Я видела, свежие работы выставляют и пишут, что заживший результат. Клиент дурачок, да? Просто. Здесь тоже где-то корочка, прям мне ну, не нравится. Когда корочки, мы прям по ним топчемся, вот по тем, которые не хотят нам поддаваться ну а когда топчешься ты получаешься на нормальные места кладешь больше пигментов а я прям по корочке я вот Локально глазами прям, прям, прям да смотрю mm -hmm. я там могу и круглышами походить вот просто ее подразбить постараться она бывает как отшелушивается такой эффект пилинга иглой – Ты замечала, что губы кровят от чего-то? Или это просто вот особенность клиента? Потому что я смотрю, сегодня ты работаешь но ну, на сухую, вообще ни, ни крови, ни сукровицы, ничего ну, нет. – Ну, где-то там чуть-чуть выступают. – Но там, где корочка чисто в середине, да, да это я не считаю. – Бывают кровят, но я думаю, что это какая-то, когда тонкая совсем кожа они кровят, когда обезвоженная кожа они бывают кровят. А в остальных случаях, я думаю, что это, ну, у нее что-то там на сегодня, например, с организмом. Или, может, вчера был алкоголь, или у нее там эти дни. То есть в основном ты работаешь все-таки на сухое, а если что-то крови, то, кровит, то да. это вот, конкретные особенности клиента. Крови быть не должно ни на какой зоне вообще, да, тут я согласна. Где-то единично сосуд и все. Всё, я сейчас буду менять машинку и надо долить краску а, ты сейчас поменяла аппарат и иглу да расскажи почему и зачем игла у меня сейчас тройка 025 пучок э, лайнер я просто быстренько шлифану все губы чтобы ну закрасить вообще все все все Шлифануя все пробелы. Это просто равномерно быстро равномерно да Сейчас прибавим. Машинку ты поменяла, потому что на короткоходе работать тройкой не получится. Ну, некомфортно. Тут было все в пигменте. Как бы можно да, красить в луже, но тоже не очень люблю. Быстрыми движениями. Я прям вот выскоблю сейчас все-все-все губы. здесь опять же пластилина не будет я все равно не захожу в кожу то есть мы можем работать вообще войти в кожу да и там вот красить не выходя здесь нет здесь я теми же движениями все-таки поверхностными параллельными закрашиваю игла тонкая 25 как бы входит она в кожу да. Особых ощущений изменения нажима, вибрации тут нету, да? Ну, немножко другая вибрация, но нажим я делаю все-таки тот же. Если бы это была какая-нибудь 0,30, может, игла, может, я бы поднадавила на нее. Но здесь нет. Ну и кожа у меня обычная. Кожа это да. довольна сегодня? Да? да, она не плотная, не, не тонкая. Средняя. Статистическая. Статистическая кожа. Вот, кстати, еще вытираю пигмент постоянно, чтобы не затекало в рот, да, туда, на зубы, не кормить. И по слизистой можно походить также. Когда большие губы приходят, там, да, те же гиалуроновые, и ты понимаешь, что единица их ковырять это ну просто. Безумие. Что ты тогда делаешь? Пучки, тройка, пятерка или магнум. А почему тогда на всех губах не работать магнумом, чтобы так быть и готово? Ну, единица, она же тоже красивый дает рисунок. Мне кажется, самая красивая все равно единица. Самая четкая, да, такое изящное. Да. Угу. А я замечала, что губы, в которые накачана гелевую они отек дают больше. Да, дают больше бывает, разносит просто и до какой-то даже безобразной формы. То есть где геля больше, туда больше притянула. Особенно клиент, когда лежит, у ну, всегда в полоборота же наменяла основным и тянуя на себя, себе да, лицо и сторону, да. губы на бок этот отек. Ну, клиент тоже он часто пугается, что ой, а почему они такие. А мы что мы делаем, чтобы, допустим, отпустить ее домой. Раньше, если, ну как недавно, в масках было очень классно всему ходить. Да, да, да. На сегодня. Ну и раньше до этого мы даем ей, она одевает перчатку, мы даем ей в руки вазелин или мазь гидрокортизон. Он же тоже нормально так воду отгоняет. И она просто мне вот их массирует минут 5-10. И уходит отек? Уходит отек. Они сначала деревянные губы, потом они становятся мягкие. То есть как они на ощупь стали мягкие, так ну все, процесс пошел. Mm -hmm. лимфа начинают отходить. И да, 10 минут все, они половина отека точно выйдет. То есть разогнать, его еще, я так понимаю, держит анестезия. Как она перестает работать, разбегается больше. Прикольно это, я никогда такого не слышала и не делала. Мы обычно холод прикладываем, но холод есть вариант, что он же тоже спазмирует наоборот, да? да, да, да. И это в мертвом примочка на губах во всяком случае. Мы массируем и вот как раз там прошло, например, 10 минут, и пигмент он визуально попроявился, анестетик ушел и можно фоткать прям. Красивые, сочные губы. Двигаюсь я туда-сюда, прям как. А, здесь у тебя другое движение, туда-сюда. Там ты на себя в основном, да? На себя только контур. А так а. я на сегодня закрашиваю в обе стороны, ну, чтобы не терять время. Бывает мастер поначалу, ну у меня тоже раньше было. Я красила только на себя и растушевку, и все-все-все. Потому что, видимо, штрих туда-обратно, может, я как-то не могла одинаково контролировать, не знаю. Или тараканы в голове какие-то были. Сейчас нет, туда-сюда, все везде. Стабильность пришла. Да, цель, главное же, закрасить и все. За короткое время. А зачем мне этот мах вести в воздухе, если он может быть в коже? коже. У тебя есть какие-то фишечки в фотографировании или обработке, покажешь потом? Фотографирование, да, я фоткаю, мне нравится через лупу. Слушай, ну а сегодня у нас съемка всегда растягивает процесс. А сколько по времени? Вот на таких губах ты работаешь? У меня отведено в программе на клиента на губы два с половиной часа, но часто это полтора или два часа. Почему два с половиной? Это на случай, если придут там какие-то да. да. либо гигантские, да, либо пухлые, ну, с какой-нибудь красивой, шикарной формой. И я захочу их сфоткать, понятно, я там буду. А, ты даешь время на то, чтобы они пришли в себя? Да. Я подготовлю к фотографии еще, то есть я обрабатываю кожу вокруг, закрашиваю прыщи все-все-все, да. Чтобы была красивая фотография, на это ну, уже минут 10-15 уходит, пока фоткаешь во всех в позах, ракурсах. Но я считаю, что это важный момент, то есть, лучше вот так подготовить, чем потом фотошопить, менять цвет, вот это вот, чтобы было, когда видно эту обработку. Да, хотя бы есть возможность снять видео, не то что снять, а его выложить. И Да, и для мастеров, которые плачут, где клиенты, если у вас плохое портфолио, оно неэффектное, даже я вижу иногда хорошие работы, я понимаю, как мастер, что они неплохие, а фото некрасивые. Потому что, да, бывают губы красивые, классные, а кожа вокруг ну, не, не блещет, например. Мы ее просто подготовим. Тем же, кстати, консилером. Самое интересное, что на iPhone когда вот с консилером фоткаешь, не видно вообще, что он есть. Ну, он его как-то выравнивает с кожей Сдевается. абсолютно. Да. Ты с айфоном? Да. А, у меня было ощущение всегда, что Samsung. Он, ну, у меня был то Samsung, то iPhone, как бы загрубляет какие-то ну, детали. То есть сам, поры сам. становятся ярче видны, какие-то контрастные вещи. А iPhone, да, портреты хороший делает. Вольтаж у меня сейчас выше от 6. просто поверхностно. Ну, получается, у нас же точка увеличилась, это чтобы они сливались там максимально между собой, да? да? да. Точка увеличилась, я имею в виду, что теперь это пучок, он все равно оставляет след больше. Чаще, больше. Да, размер точки больше, значит, надо чаще, чтобы они ложились, иначе будет ощущение прямо точек на коже. И рукой я более интенсивно, более резко иду быстрее. Штрих, мах. Так, я дала вам послушать звук. Чудесный. Да, чудесный, потому что он действительно изменился. И единичка не было звука практически совсем, а здесь слышны вот эти вот прямо чирки. Ну, потому что игла изменилась, машинка изменилась. А что, хороший аппарат какой-то, такой тихий. Чем он тебе не нравится? Не, мне нравится. Толстый, да, у меня не все его могут держать, девочки. Ну и сейчас мы подготовим к фотографии нашу модельку. То есть мы снова тем же самым консилером, да, ну хотя цвета можно менять. Может это будет тональный какой-то крем, закрашиваем все несовершенства кожи, особенно после работы бывает такая кожа начинает краснеть да, вокруг, если это сосудистая или там купероз. Начинается вокруг краснота, мы делаем фотографию работы и форма не так читается, особенно если цвет не достаточно интенсивный. Ты Поэтому не до я не дотрагиваюсь зоны, да? Да, до рабочей зоны, просто я рядышком. Но ты уже не так ярко да, наносишь, то есть чуть высветлите, всё, задача. Да, я его размажу. Сниму излишки. То есть, если какие-то прыщички, там еще что-то есть. Все это мы закрываем. То есть, принцип тот же самый. Просто, да, главное не заходить на зону, с которой мы работали. Не касаться травмированной области, иначе... Кисточка ваша будет одноразовой, одноразовой да. То есть это нужно понимать. То есть мы создаем контраст. Что-то затемнить. Сам себе художник? Да. Изменить оттенки. Здесь нет, он перестает воспринимать кожу какие-то, там ее изъяны. И цвет самих губ, он получается более реалистичный. Ну, у тебя и так идеальная прям линия. Я бы вообще не трогала. Красиво и так получилось. И форма ну, прям классная. Показать как метод так, для мастеров, хорошо. да. Потому что, да, особенно вот, вот здесь вот эта краснота бывает. Ну, вот тут кожа такая, что все нормально. Ничего не покраснело даже. Растягиваем все. Ну и важно, чтоб четенько, четенько здесь все было. Ну и со второй губой то же самое. Поставила, отвела. И сейчас я просто беру ватную палку. Растягиваюсь. Растягиваю, да, излишки снимаю. И еще очень так сейчас арочку поправлю. Жена, ты же можешь так и форму создать, сделать, что там есть что-то, когда там чего-то нету. Ну, теоретически. теоретически. Я-то видела твою работу сейчас, я имею в виду, мастера по-любасу прям рисуют. Рисуют, и я помню, я этот способ показала ну, девчонкам, работающим мастерам, mm -hmm. и мне одна говорит, ой, как классно, почему я не знала раньше. Я теперь буду закрашивать все свои косяки. Но это у кого насколько хватает да, совести? Да. Так, сухим, сухим. Я вот здесь тоже пробегаюсь по контуру. Просто даже с волосков снимаю консилер излишки для более такого натурального, спокойного mm -hmm. эффекта. То есть я сейчас хотела добиться контраста кожи. Она все равно такая достаточно mm -hmm. пигментирована. Будет легче. Ну, выкладывать ее мне не надо вот красноту убирать а если усы с усами вообще дело плохо усы не выдергиваешь не удаляешь да бывает выдергиваю когда ну уже совсем не знаю не должна женщина вот с усами ходить да. и не женский аксессуар так ну и все и можно в принципе смело фоткать и еще все ненужные цвета. Я люблю вокруг убрать. Обычно у меня черная кушетка, ну, черный чехол. И мы сюда накладываем черную салфетку. Черной нет. Вот. Ну, это вообще, в принципе. Потому что чем меньше вокруг цветов, Но, тем да, тем да, тем есть меньше. цвета усиливающие. Я знаю, да, это было бы, кстати, хорошая идея. И на черном фоне мне нравится больше фоткать. Они более контрастные, более насыщенные, чем белый фон. Mm -hmm. Так, фото. Ну, фоткаем мы вот через лупу. Ой, вообще супер. Просто разные-разные фотки. Миллион разных фотографий. А правильно смотреть, да, что получается вообще в кадре бывает с одной стороны вроде красиво смотрится, с другой нет, выбирать Да, допустим сверху сверху, если то верхняя губа маленькая, то ты по центру просто держишь, да, в общем по центру, да, сфотка до после очень классно вот такие фото выставлять mm -hmm. и а, мне очень нравится ну бывает же легкий отек, да, который как-то коверкает губы Бывает, верхняя текает, если она с геоуроном, такая прям как у Симпсона, mm -hmm. что мы делаем, как мы ну, прячем этот момент. Я просто прошу клиента, вот, расслабьте губки, мы чуть-чуть вот так, подрасслабьте, расслабьте, расслабьте, приоткройте, а, нижнюю? да, я ее оттянула и немножко как бы сверху я ее фоткаю, мне нижняя показалась, она объем свой приобрела. Mm -hmm. А верхняя, она как бы под скрылась. А, я поняла, это если верхняя большая, то если ты их уравновесила, весело, да? Да. И очень прикольно получается еще, когда видно зубки. также, же, так же, так же. Зубки вот эта дополнительная тень, ну, в складочке, они такие прям еще более живые, более контрастные получаются. Угу. Ну, у меня много таких фоток, не знаю. Мне Сейчас такой вот... ракурс нравится. А вот так можно оттянуть нижнюю губу, только если ты вот так, как сейчас хорошо прокрасила слизистую а я это показываю мастерам да. другим то есть я тут и, и клиенту сделала ну, соблазнила и других мастеров раздражала ну раньше да когда мы не красили слизистую так нельзя было делать Да, там сразу съедены Короче, у тебя, судя по всему, очень переполнено хранилище в айфоне. Да. Ты чистишь, потом убираешь, ли? Лишь... Да я убираю, потому что потом смотришь, там, или фокус как-то не так. Лучше удалить, чем жалеть, что у меня там нет сейчас фотки да. красивых. Ну, в принципе, вот, сейчас, я думаю, много красивых фотографий получилось. Угу. Ну да, он хорошо сравнил. Ну и вот оно все. Я в телефоне часто ищу косяки. Сейчас найдем косяк еще на час <с вас. Не красиво все. Контур. Ну все, мы не будем вас больше мучить. Мы закончили нашу процедуру татуажа губ. Это был ну, действительно сложный случай, потому что гранулы фордайса такие яркие, плюс нужно было все прокрасить, сравнять. Катя справилась на ура, отлично все. Напоминаю вам, что ее инстаграм будет в описании к этому видео. Кроме того, что она наш амбассадор, она еще и обучающий мастер. Обучаться у нее можно как онлайн, так и очно, поэтому пишите, не стесняйтесь. И если были какие-то у вас вопросы, которые мы не раскрыли, пишите их в комментариях. На досуге залезешь, проверишь, ответишь.